Доброе утро, уважаемые зрители нашего канала! Мы продолжаем серию видео создания сайтов Navix. Сегодня мы будем редактировать. Редактировать тут тоже достаточно просто. Вот, например, вот эту штуку нам надо убрать, потому что она не отвечает закону о персональных данных. Мы нажимаем на нее и можно вот так вот нажимаем правой кнопкой нажимаем удалить и она удаляется но нам какую-то контактную форму которая бы отвечала а, на закону все-таки надо поставить поэтому мы нажимаем добавить а, контакты и а, форма нам нужна такая где бы только был а, mail где бы только был mail Потому что mail без, без имени он ä, не является, не нарушает закона. Вот мы ставим такую форму. Добавляем. Да, ну, собственно, как таковой рассылки у нас нет. И вообще нам никто не пишет, но это, в общем-то, и а, ничего страшного. Главное, что мы сохраняем публикуем на всякий пожарный случай и в общем все здесь на бесплатной платформе если сайт бесплатный то все уведомления приходят непосредственно на сервис викс первых видео вы могли видеть как там регистрация проходит и как проходит там регистрация простая и создание сайтов тоже довольно -таки, а, довольно таки простое вот и таким образом мы заменили вот эту форму и будем <coughs> наш лопну лопнувший банк почему лопнувший ну в принципе это шуточный ну как бы шуточное название и, но услуги услуги реальные а вообще-то здесь вообще-то здесь сама информация такая больше а нас например она тоже тоже правдивая но она такая немножко с юмором Uh, так, вот я хочу теперь найти эту страницу, где тоже надо отредактировать нам. И не могу чего-то я ее найти. Вот это вроде главная страница. Но здесь должно быть... Uh, должно быть... Включим предпросмотр. И «О нас». А, вот страничка Анас. нас». Здесь вот, на этой страничке, нам нужно редактировать эту страничку. Про кота. Про кота нам нужно... Нажимаем «Редактировать текст». Кот уже здоров, сыт. И ведет радио, помогает вести радио-видео-код. И... Да, да собственно, собственно, мяу. Мяу, я помогаю вести эфиры. Интернет, радио, видео, код. Видео, код. Код. А -а -а -а. Потому что я код. А, потому что я код, да. Вот, вот такая вот штука. На фото мы можем а, сделать, поставить ссылку.. А, ссылку на веб-адрес. Веб-адрес у нас. Веб-адрес у нас и интернет-радио-видео-код. Ставим ссылку сюда, на, на нашу страничку ВКонтакте. И нажимаем «Сохранить». Можно таким образом сделать. К тому же у фото есть, кроме этого, у каждой фотографии на Виксе есть настройки. Вот здесь можно добавить ссылку. Здесь можно alt текст опишите картинку поисковикам. Так как это у нас банк услуг, одновременные продвижения и одновременно радио -видео код тут надо для поисковиков описать эту картинку. Напишем так. Интернет радио. Интернет радио через запятую а, продвижение сайтов. А, нет, не так Внешняя оптимизация сайтов недорого и а, также подработка и обучение для инвалидов ра так можно еще так радио видео код добавим подсказку ждем ждем ваших музыкальных заявок ждем ваших музыкальных заявок вот сохраняем смотрим что у нас Получилось. Ссылку мы не ставили. Вот ждем ваших музыкальных заявок. Здесь, как вы видите, всплывающая подсказка есть. И ссылку мы можем поставить в тексте. В тексте мы поставим ссылку. Вот, вот здесь, видите, сама страничка. Заходите. Но это вот здесь почему-то другая. Вот сюда заходим мы и видим вот такую картинку. Обычно, обычно я вот захожу на этот сайт, где вот такая вот картинка, потому что сейчас может быть платформа несколько. Вот. Это бесплат. Это все, все мои сайты на Викс бесплатные. Можно подключить премиум. И посмотреть тарифы. Здесь это не реклама, потому что я не участвую в партнерской программе. Хотел бы в ней участвовать, конечно. Если бы я участвовал, наверное, был бы уже э, миллиардером. Но э, я не могу разобраться, как поставить партнерскую ссылку. А, и вот вы можете посмотреть. Идеально для бизнеса. Вот для меня вот идеально, например, вот, вот, вот такой вот. Нет, даже вот, даже вот такой вот. Это что? Так, так, так, замечательно, замечательно. Не удаляет рекламу Wix. Ну, мне, в принципе, она не мешает. Реклама Wix а, не, не то, что на некоторых сайтах. То есть, это здесь, как вы видели, создайте сайт с Wix. И здесь, ну, если у вас более профессионально, вам другие уже тарифы подходят, которые с удалением рекламы Wix. Вот. Всего 123 рубля в месяц. Ну, собственно, собственно, я бы не отказался. Не отказался, да. И а, для этого я должен... Что я должен сделать? Ежемесячная подписка. А, ну, на самом деле... Почему-то 243 рубля. Ну, хорошо. Попробуем так. Купить. производительность хранение данных подключение персонального домена премиум поддержка а, номер кредитной карты вот и это меня смущает потому что у меня во первых нет кредитной карты у меня все карты дебетовые социальные. и а, другие они все дебетовые а зачем мне кредитная карта ну может быть можно и любую карту вводить я не знаю а, защитный код в принципе э, тот, который с обратной стороны, тоже я немножко побаиваюсь. Но, может быть, это не, не, тут ничего страшного. В общем, все это мы заполняем, заполняем. И выходит у нас уже м, вместе с НДС м, ну практически вот так. Безопасные платежи. Оплатить. И а, вот в общем, для этого, для этого сайта я, наверное, буду покупать вот такой план. Но я не знаю, как в будущем. Может быть, конечно, в первую очередь для продвижения. Может быть, так я сделаю. Ну ладно, мы вернемся к нашему нашим к нашим это был радио видео код а, так редактор сайта а, В принципе вот здесь собственно и, и все что мы сделали это вот с бухгалтером не знаю что делать бухгалтер у нас тут а, так и остается и э, здесь э, можно настроить оплату, как вы видели, на Яндекс-кошелек. На бесплатной платформе Wix простой сайт, э, только э, переход оплаты на Яндекс-кошелек. По-моему, так ведется. Вот, мы можем сделать... Сделать, сделать... Сделать так. Новости. Да, новости. Вот оно интернет радио видео -код. Вот у нас ссылка копируем ссылку и а, поставим ее поставим ее ну, допустим в текст интернет а, вести эфиры интернет радио видео код выделяем, наверное, вот так вот, без запятой. И а, нажимаем на ссылку. Нажимаем на ссылку, веб-адрес, вставляем сюда веб-адрес, странички наши ВКонтакте, сохраняем все ссылка у нас здесь есть можно выделить каким-то цветом, но здесь в общем у нас так все более-менее цвет, цвет нормальный в одном таком стиле это по шаблонам делается поэтому здесь можете менять, можете свой дизайн делать можете оставить тот который был вот видите мы даже бухгалтера не, не уволили вот мы оставили его Смотрим. Смотрим, что у нас получилось. Да, принимаем мы вклады и оказываем услуги. Ну, тут вы можете потом зайти и почитать. Вот, интернет-радио-видео-код для инвалидов. Здесь у нас эфиры наши. Мы ищем... Ищем подработку для инвалидов, также реализуем а, творческие работы, творчество инвалидов. А, и, естественно, у нас музыкальные заявки есть. А, музыкальные заявки, вот видите, вот он помогает, помогает достаточно неплохо. Ну и, собственно, собственно все. Назад в редактор мы идем. Здесь нам на этом сайте, по-моему, по мы уже все отредактировали. Нажимаем опубликовать. Готово. И а, вот таким образом заканчиваем мы а, редакцию. Подредактировали мы сайт. Да. И а, таким же образом редактируем мы сайта, допустим, вот наш сайт, вот здесь вот на главной странице у нас идет, а мы мы не сейчас-то мы не можем это сделать, почему? Потому что там мы зашли просто на сайт, надо нам надо нам сделать по-другому. Где у нас редактор? Надо нам выйти из редактора. Вот. И приступить к редакции другого сайта. Вот этого нашего сайта. И... Ага. Приступаем к его редакции. Грузятся они, ну, в принципе, средний. Я бы не сказал, что долго, но и не сказал бы, что быстро. Это не просто страничка, это целый, целый сайт. Тем более вот этот, он тут полно всего, и видео, и всего. Вот. Здесь мы убираем... Убираем вот этот встроенный сайт, потому что э, школа э, заработает зимой. Школа заработает зимой, а что за школа вы... Э, так, вот это вот тоже мы убираем, удаляем. Школа SEO для грудничков тоже можете прочитать. Собственно, это она и есть. Вот, мы снимаем короткие видео, постараемся уложиться в 20 минут. И вот здесь есть информация. Мы убрали с главной страницы. В общем-то, теперь уже, теперь уже так как у нас новая информация... Просто просто напишем Оставайтесь Оставайтесь с нами Оставайтесь с нами, потому что к зиме К зиме будет готов сайт И он сможет принимать Или это сайт, сайт психологической помощи В общем, оба сайта будут готовы Поэтому а здесь вы, вы можете перейти на страничку вебинаров и посмотреть уже а, вебинары, те, которые прошли. Школа настоящей любви. А, сохраняем. Опубликовываем. Так, и а, тут, в общем-то, тоже все на все написано достаточно. Достаточно а, просто. А, вот, и также мы любую страничку, например, рекламодатель, который к нам придет. Вот рекламный блок у нас здесь. А, и эту страничку мы можем полностью посвятить а, а, рекламодателю. А, это может быть наш партнер а, seo агентство или частный SEO-оптимизатор, который поможет нам снять видео. Для нашей школы SEO для грудничков. Также это может быть какая-то благотворительная организация. Также это может быть заказчик, который непосредственно оплатит по тарифу. У нас действует до 1 сентября. Вот такой тариф. Тоже, как вы видите, на Яндекс. На Яндекс это если куда мы попадаем, нажимаем перевести и а, попадаем мы, ну собственно в Яндекс кошелек по идее. Только честно говоря я не знаю не знаю в чей я. и на свой Яндекс кошелек я понятия не имею как зайти, потому что потому что я да ждем вас снова, а, потому что я не помню пароля и не помню я вот, но ну вы нам в любом случае, кто, кто будет заказывать, мы, естественно, с ними и созвонимся, и спишемся, и э, вся информация будет... Не, никто нам не будет переводить э, деньги просто так. А сначала это все обговаривается, потому что у нас благотворительный проект, и вся сумма, она идет на... непосредственно на оплату... Вот у нас есть здесь... Здесь есть у нас страничка сотрудники. На оплату сотрудникам у нас сейчас с января работаем мы. А, и а, оплаты каждый месяц а, около 500. Ну, 500 рублей. И... А, 500 рублей в месяц, потому что у нас всего 5 часов в месяц, распределенные плавно по всему, так сказать, месяцу со свободным графиком. Вот. И еще у нас двое сотрудников пришли, собственно, у нас их теперь четверо. И на наш проект обучения и, возможно, возможно, пойдут наш проект всем кто захочет подрабатывать и обучаться одновременно вот тут э, вот это еще одну надо сделать редакцию тоже на главной странице на главной странице то про что я говорил то про что я говорил это надо нам убрать вот это а здесь уже все здесь уже здесь уже нормальная форма только с e-mail вот здесь можно строить сайт здесь Здесь разместить рекламу, как, как вы понимаете, здесь а, на, на странице, на какой-то, может быть, на каждой странице, на, на этом месте, в принципе, школа SEO для грудничков у нас а, в обучении может быть. А, вот страничка «Шалаш», где непосредственно работа происходит. А, здесь у нас сайты заказчиков, которые мы а, продвигаем таким образом. Ну, пока что пока что мы их просто размещаем и даем информацию. Вот, собственно, пока и все. И учимся мы а, информацию, да. Но не думайте, что мы просто ссылку одну поставили, и это все. Это наша вся работа. Нет, мы постоянно говорим, говорим, говорим про них. А, и показываем, в том числе и в наших видео, а, всех наших, вот партнер наш, SEO, Агентство профессиональное 1pc.ru, наш партнер, здесь партнерская ссылка стоит. И здесь мы разместили вот, вот эту группу, которая в свое время помогла найти мне работников еще несколько лет назад. Тоже работников-инвалидов я искал, поэтому здесь они размещаются. Но может быть картинка не очень хорошая, потому что, ну, смотря какие инвалиды бывают, ну... Такой уж я дизайнер, простите за дизайн. Вот и школа немецкого языка, которая просто мы непосредственно с Денисом Алексеевичем Лиственным общались, и я хотел туда записаться, но сейчас у меня другие планы. И он мне предложил предложил уроки, видеоуроки за размещение видеоуроки пройти бесплатно, но, ну, то есть это, он, так сказать, онлайн уроки, да, скачать и а, пройти бесплатно, вот, но я не стал этого делать, потому что, а, потому что я а, решил а, сейчас не на немецкий язык сделать упор, а на английский и а на корейский, а в том числе еще и на татарский, потому что я... У меня еще есть один другой проект. Вот. Ну и редакция тут у нас... Я не знаю, что тут еще можно редактировать. Что это вообще такое? Оставьте свою вакансию. Да, оставляйте свои вакансии для инвалидов в нашей группе ВКонтакте, а также смотрите аудио-видео резюме и приобретайте творческие работы наших соискателей, всем работодателям и заказчикам скидки. Вот здесь еще можно можно написать, опять же. Опять же, опять же. выходит выходит uh, в эфир интернет радио видео код Так, а ссылку тут мы поставим. А, ссылку мы здесь выделяем текст. Ссылку вставляем на, наш, на нашу страничку ВКонтакте интернет-радио-видеокод, где выходят эфиры. И сохраняем. Вот. И теперь мы сохраняем все это на всякий пожарный случай. Смотрим, куда ведут все ссылки. В нашей группе ВКонтакте она ведет. Здесь тоже принимаются вакансии для инвалидов. В этой группе, вот как вы видите, по правилам, по правилам, по правилам, где у нас правила. Вот у нас правила. Вот по таким правилам. Вот, Такие, в этой группе так. Ну, собственно, в каждой группе там свои правила. Аудио-видео-резюме это на нашем же сайте, вот на этом. Ссылка ведет... Ссылка ведет здесь аудио-видео-резюме. Ну я не знаю, так как сейчас у нас радио-видео-код радио есть, поэтому я уже даже забыл, откуда мы, собственно, пришли. А пришли мы со странички, со странички, со странички. странички сотрудники нет не с этой да ну сайт как вы видите нуждается конечно еще тут в редакции в редакции и в редакции вот сегодня суббота я сегодня могу себе позволить такую роскошь сесть и а, снять обучающее видео которое уже приближается к 30 минутам и поэтому как бы мы его а, закончим на этом потому что а, Смысл в том, чтобы показать вам, как можно редактировать сайты, когда вы их уже создали. Что это не все, достаточно просто. На этом я с вами прощаюсь. С вами, с вами, с вами был проект наш «Рекламный шалаш. Продвижение сайтов плюс». Обучающее видео это все войдет в школа SEO для грудничков. Всем удачи, всем спасибо.